Да. Ну что ж, давайте заново. И всем привет, зовут Макс Риск. Как бы же получить э, 25 амазов? Просто вы должны достигнуть пятого уровня. Как это сделать? Легко. Э, покажу катку сейчас. Получаем, нажимаем. Они прямо красиво считаются, да? Бэ -бэ -бэ -бэ -бэ. Нажимаем еще раз далее. Слушайте, бах, или ничего. А, вот. Ух ты, уже фил, слушайте. Так, с 240 кристаллов.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 Таблицы, друзья, зайдем сейчас. Окей, посмотрите. Ох, ох, ох. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой тип канал, я тоже всех принимаю. Так, принять, да, как принять, друзья? Просто нажимайте сюда вот. Э, да сначала вот так нажимаете Сейчас давайте. Вот. Я думаю, конечно, надо разобраться, нажимайте на кнопочку нажать на зелененькую, нажать на синенькую, но не на красную принять. Я, конечно, можете не принимать такой ник, но я из всех их не знаю. Можете не с друзьями, друзья моим, так нажимаем играть. Что у меня тут есть? Мститель есть. Значит, два этих вот я смотрю ролики типа того, там... у нас 5 мини-режимов. Как-то так буду вам показывать. Поиграем мы сегодня за мстителей.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 но если неправильно, то убьете себя. На да, рол ролики. внимание, если убьете гостя вас эм, посчитают кара, постигнет кара, ну то есть вас выгонят. Да? нажимаем игра и всем ульем всем привет почему бы нет. Всё. и всем привет меня про... макс риск. Да, всем да. привет меня макс риск. обычный гость окей ничего не отвечает ну что по квест еще у нас блин дал я то не прошу другое место вот он сейчас как-то найду сейчас вам все показывать некомфортно но постараюсь а -а -а. тут трое у нас тут все тут есть я конечно вы не умеете разбираться но постараюсь mm -hmm. возможно это будет легче так так ты здесь ты здесь ты легкий квест дальше вроде бы что, что происходит я же все выполнил слушайте а, -а, -а я забыл перетащить кольца здесь должны быть слушайте я перепутал <свистит> <свистит> я думал отключили свет а а почему у меня глаза а так это бомбы активированные Может посмотрим на кого то Джей Дуана так под Яром Тихо, Джей, Дуэра, Айяра. Так, я отнимаю бомбу. Наверное, если на скорости света сыграть так же самое. Так, так, так. Блин, так, так, да. Здание выполнено, куча пацанов девчонок здесь. Тих, тих, тих. как-то много из них убийцам. Я вам было видно. Мы показывали картроли. Пока что. Блин, Луи тут пока что меня не убил. Ну, Бывают и убийцы, которые промахиваются. Вот если он будет бежать, то скорее всего... Э, <зычный> звонок. Так кто Здорово. же его? Б... Была... Кар... Кар... Кар... И, кар... пал... и всем, погоди, по кар... всем привет! Погоди, я пока Вау, вау, пока происходит? У меня просто Я пока включен, Я у... Как это рад... Я была, как мы очень. Так, блин, как много а, Д... Джей, ты, ты тоже? А музыку вылечи классно. Ну что, с... кто, кого? Я... Вестов 1 из 24. четыре. Давайте уже голосовать. А бья голосую за. А ч так много за УИ? Сто 16 секунд ему. Да, вау. Нажимаем на коммент, я так радием было, было я труно, разовно. Два секунд, так сейчас введем канал, проберимся. Так, чат включается, когда мы так делаем канал, Макс риска подписка подписка. Давай. Отправить. Да, секунду я успел встретить. Итак, кто тут а, Никто не был из. -за. о о о Так, картину ставить, думаю, легче. Блин, промахнулся, Фазиникс, тут фази за мной как-то идет Слушайте, на любом по-любому фазе. Дрян знайдет. Алло это фази, блинчик. Это был файзи, нет? Но я знаю, что картина еще, одна вторая. Первая вторая и вс. Их не так много. Дюк файзи, вас подозреваю, слушайте. Можно камеру заметить кого-то. Это так, так себе. Это камера такая Так Джейд, Джейд, скиппи ч-то луи, блин. Это низкие битовые, оказывается. Блин, они внимательные. А что мне тогда делать? Я же не знаю, кто кого убил. Так, гараж. Блин, нужно квестовую на гараж. Тихо, тихо, Джейд. Но упадёт, что ты убил. Кто, она? Собрание! Кто? Кто? кто? хотела пока сам собой, а она умерла сам собой. А, как блин, уйдет, значит за Уизли натронет, значит, он сам тоже умер. Феникс был! Мститель, значит за Никс я... тоже не Эй, был, потому что Никс сам может покорить. Слушайте, вс просто я наказал. Я думаю, что это ну можно и сказать, что это можно... Пази, зачем заглушаешь мой звук? Ну давайте шаф. Сов... Эй, и меня нашла... слышно? Меня реально не слышно, Что и мне делать? Работу Я... не разрешили. Я думаю, что это Дон. Как думаете? Вы вы додон. Додон. Вы вы слишком подозрительная. Я Как-то ей тоже не верю. Что это за пази, вас. Не <пас пас. Итак, фази у нас.. Неправильно. Дона, как думаете? Там же кусок, блин, на этих вот плачников, эти вот справедливости убийцы. Так, ну я думаю, что Дона, вот Рели. Что-то как-то Дона. Кстати, мне могут тоже подозревать. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тут отключу свет. Вот, блин, давайте посмотрим все туда, вот где вместе, все будут, и лучше. Так. Это такой? А, это был Скиппи а Это был Скиппи вот, это это был... Яра, Яра, Яра скипи. Я увидел, да, это Яра Я так и знал <свист> <свист> Я его <вот> только <свист> же видел, я я шаг видел. Шаг всё, фил, всё. это <свист> Яра, признаюсь Я увидел Эй Это Яр был Ну <свист> чё, блин не слушайте, мне не верят. Ну ладно. я знаю, супер я знаю, кто это не быстро что Прикольно среди проявлении играть, Ну давайте посмотрим на закатка, А меня слышно? там Я я буду всех Одного... Вот, мне не верит, слушай. Да, я так? Жид, меня жид, просто в... это стою. Да, да. это был... Вот, яр. вот, жидко. Яр, да. это был яр. Яра, яра, яра, яра. Яра. меня я слышно. яр, яр, меня слышно. я на яр, яр, яра Дай, вот она, Яра и ну, просто мне не <связано> <Здесь> <связано> все здорово, ладно. А, Ну, ладно, как это... раз. Это... Я... Давай еще раз, чем больше игры сыграем, тем вообще будет шикарно. Всем время за Макс <связано> Риск. Э, точно, верьте мне, потому что я справедливый. Что услышал, Эй, меня... Макс Риск тут. Слышно? <связано> почему я не слышно? Почему я такой маленький микрофон? А, Давай поближе. Эй, меня слышно? Вот, уже как-то послышно. Не знаю, почему не такой не слышный микрофон. В чат, в, в чат канал макс риск Все, мне отличили звук за то что я пишу в чате канал макс риска подписка бегу я таки написал слушайте Скрин сделали все нормально на паузе Смотрите. так я написал ваши ура ура нет ура я пишет эй эй я тут наверное фей. Подписка, да, да, да, его. кто это говорит? Дибка, давай подпишет, Дибав. Ты что в ролик это? упал. Вот такие, блин, Дим, дети. что это? Спонсорство. Меня а ну, деньги, за что меня я кого-то рекламирую. Не буду это читать. Читай, читай, читай. Ага, ага. Эй, блин, у меня Джейда первым, готовьтесь. Не, нет, ни не одного Эээ, скилла. Я офигел. Же. Офигеть, да? а а, -а я, я замер, слушайте. Да, реально, да ну, я сам, рофл. Рофул я занял. Я замер. Я реально замер. Алло. Выйти из матча. Ха. Я замер. Вы что не слышите? Это реально. Я убийца. Я замер. Ну давайте посмотрите. Ну, Что-то не сделать. Офигенно. Бах. Выйти из матча. Тогда мы закончим. Нам оно нам надо. А? Эй. Hey, you на know вот нельзя выйти, потому что выиграть, конечно. На настройки. Нужно заманывать кусочку настройки не работают Ладно. Выходим. Вау. Ничего не работает. Кто знает, как пох напишите в комментариях, это реально стрёмный бах. Офигенно, да? Ну что, друзья, друзья, с вами был Макс Резко, был последний убийцей, меня не верят до сих пор, потому что наверное, не популярный, ну, как-то мы что сделаем. ح... О, слушайте, что er... я слышал. Эй, tried... я богомутый. Ну ладно, всем удачи, пока. Пока.